Всем привет! Вы на канале Winterfell. Сегодня мы решили посетить ярмарку в японском стиле, которая находится в районе Куркино в Химках. На северо-западе Москвы в районе Куркина открылась ярмарка, оформленная в японском стиле. Выбор варианта оформления был предложен жителями района на портале «Активный гражданин». Предлагались варианты Крым, Индия, Франция, Купеческий, Япония. Подавляющее большинство жителей проголосовало за японский вариант. Ярмарка представляет собой обособленную территорию, на которой расположен большой павильон для продажи фермерских продуктов, сувениров, товаров из Японии. Концертная площадка по Павильоны для проведения мастер-классов, спортивно-развлекательные снаряды и аттракционы, скейт-парк и роли-дром, где желающие смогут покататься на скейтборде, самокате и спортивном велосипеде. Зимой на площадке будут заливать каток, окружает площадку небольшой парк с японским лошадным мотивом. Администрация Химок планирует проводить на фестивальной площадке городские и районные праздники, конкурсы и мастер-классы. Но случайно обнаружили, что цены здесь просто космические. Поэтому мы решили прогуляться по второму парку, куда мы сейчас и проследуем. Браво, браво, маэстро!